Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш вебинар, и посвящен он сегодня маркетинг-плану компании «Оклон» для новичков. Давайте проверим перед началом качество связи. Поставьте, пожалуйста, плюсы. Так, Иван Алексеевич слышит. Угу, отлично. Кто еще? Светлана Васильевна, слышно все? Отлично. Звук хороший у нас. И мы начинаем наш вебинар. Маркетинг-план для новичков. Сегодня будет дан маркетинг-план в контексте новичка, когда еще не нужно очень сильно перегружать человека информацией, но с другой стороны нужно ему объяснить, что же такое сетевой маркетинг, в чем выражается суть сетевого маркетинга, чем а, фактически люди занимаются в сетевом маркетинге и, конечно же, что такое маркетинг-план и преимущества маркетинг-плана компании «Оклон». Основные преимущества. Итак, мы начинаем. Сетевой маркетинг – это маркетинговая концепция, которая предполагает создание многоуровневой организации, призванной продвигать товары и услуги от производителя к потребителю, используя при этом прямой контакт человека с человеком. Доход в виде комиссионного вознаграждения распределяется на все уровни организации. И часто сетевиков спрашивают, а чем же конкретно ты занимаешься? И на данном слайде представлено а, одним предложением суть сетевого маркетинга. А суть сетевого маркетинга можно выразить всего лишь одним предложением. Я пользуюсь продукцией, которая мне нравится, рекомендую другим людям делать то же самое, и за это получаю деньги или получаю вознаграждение. Фактически деятельность каждого человека в сетевом маркетинге заключается в следующем. Мы даем информацию, о товарах и услугах, которые продвигаются в компании. Мы даем информацию о тех возможностях, о тех бизнес-возможностях, которые есть в компании. И, соответственно, мы обучаем наших партнеров искусству распространения этой информации. То есть мы делаем так, чтобы они повторяли наши действия. Потому что сетевой маркетинг работает по принципу дуплицирования, то есть Удвоение, повторение. Люди повторяют наши действия. И новичкам на начальном этапе очень важно, чтобы все действия были настолько просты, чтобы мог повторить абсолютно любой человек, независимо от образования, независимо от возраста, независимо ни от каких условий. Поэтому всегда говорите простым, понятным и доступным языком. И теперь мы переходим к маркетинг-плану. маркетинг, маркетинг планов на самом деле у каждой компании свой, их очень много. Что такое маркетинг-план? Маркетинг-план – это свод правил, по которому компания выплачивает вознаграждение своим партнерам. И вот на данном слайде представлены преимущества маркетинг-планов любых, любых маркетинг-планов. То есть существуют общие критерии, по которым можно отнести абсолютно любой маркетинг-план к хорошему. И если маркетинг-план отвечает этим критериям, то, соответственно, он хороший. И э, мы, как партнеры компании, горды тем, что э, в нашем маркетинг-плане присутствуют все э, эти критерии. Конечно же, критериев гораздо больше, но это основные критерии, по которым э, относят маркетинг-планы к хорошим. В некоторых маркетинг-планах каких-то критерий нету, а в нашем маркетинг-плане прослеживаются все пять. Данные критерии э, не взяты именно по преимуществам маркетинг-плана нашей компании, маркетинг-плана компании «Аклон». Данные критерии вы можете найти, если собирать будете информацию в интернете, но все эти критерии есть в нашем маркетинг-плане. Итак, первый критерий – это легкость вступления в бизнес. Второй критерий – это вознаграждение за прямую продажу. Третий критерий – это вознаграждение за приглашение партнеров. Четвертый критерий – вознаграждение за построение многоуровневой сети. И пятый критерий – отсутствие требования высоких показателей личного объема. И сейчас мы на… В нашем маркетинг-плане разберем все эти критерии. В маркетинг-плане компании «Оклон» существует два вида участия. Это потребитель и партнер. Для того, чтобы стать потребителем, необходимо бесплатно зарегистрироваться на официальном сайте компании. И вы уже в этом статусе получаете право покупать продукцию компании «Оклон» со скидкой. Кроме того, вы получаете право приглашать таких же людей, как и вы, и строить структуру. И вы уже даже на этапе бесплатной регистрации имеете право на определенные бонусы. Они, конечно же, ограничены, но даже потребители у нас, даже при бесплатной регистрации, в маркетинг-плане компании «Оклон» потребители получают вознаграждение за свою работу, за свои Действия. И здесь мы с вами видим э, наш первый критерий, по которому относят все маркетинг-планы к хорошим – это легкость вступления в бизнес. Э, бесплатно зарегистрироваться на сайте, на ну, куда уже, казалось бы, проще. Кроме того, за счет бесплатной регистрации и за счет права наших потребителей на бонусе у нас абсолютно любой человек – может заработать себе на стартовый пакет. Представьте такую ситуацию, вы разговариваете со своим потенциальным партнером, но человек вам говорит, что ему очень интересен продукт, ему интересно то, что компания российская, ему интересен маркетинг-план, но на, на, на настоящий момент он испытывает определенные финансовые трудности, и э, для того, чтобы стать партнером, у него денег нет. А вы ему говорите, тогда вы ему говорите, но э, если ты серьезно решил стать партнером, я тебе научу, как, выполняя определенные действия, стать партнером абсолютно, можно абсолютно бесплатно. Каким образом у нас потребители становятся партнерами? Для того, чтобы стать партнером, необходимо выкупить стартовый пакет. Потребитель это может сделать в любой момент, либо сразу в момент регистрации, либо э, после э, какого-то определенного времени. Стартовый пакет у нас стоит, э, стоит 5500 рублей. Из... Из них 700 рублей – это регистрационный взнос, который идет на инструменты бизнеса, и 4800 рублей – это разовая покупка любой продукции из всего нашего ассортимента. Потребитель отличается от партнера тем, что бонусы партнера партнеры, партнер от потребителя отличаются тем, что бонусы партнер получает абсолютно все, без ограничений. Кроме того, у наших партнеров есть возможность карьерного роста, у наших партнеров есть дополнительные бонусы, признание и так далее. То есть все преимущества, которые связаны с нашим маркетинг-планом, секундочку, которые связаны с нашим маркетинг-планом. Итак, мы с вами продолжаем. Потребитель в статусе потребителя можно стать партнером первым способом. Это заработать себе на стартовый пакет за счет прямых продаж. Мы уже говорили, что потребители имеют право на скидку. Соответственно, потребители выкупают нашу продукцию по цене, которая для участников маркетинга, а продают ее по рекомендованной цене. Рекомендованная цена для продажи, здесь приведен пример по флоревитам, но вы можете использовать абсолютно любую продукцию, к тому же у нас сейчас пришла новая потрясающая косметика, очень высокоэффективная, результат видно сразу же, поэтому вы можете, здесь пример, пример приведен, по флоревиту, потому что удобнее считать. Итак, стоимость одного флакончика флоревита, рекомендованная цена, составляет 1800 рублей. Если наш потребитель находит четырех клиентов, которые приобретают по одному флакончику флоревита, соответственно, его стоимость четырех флакончиков составляет 700. 7200 рублей. А что такое стартовый пакет? Да это и есть 4 флакончика флоревита. Соответственно, из 7200 мы вычитаем 5500. Стоимость стартового пакета получается, что человек, найдя всего 4 клиентов, наш потребитель, найдя всего 4 клиентов, которые купят у него по одному флакончику, он уже не только станет полноправным партнером за счет этой продажи, но и будет иметь доход 1700 рублей. И после этого, после того, как человек понял, что действительно система работает, продукт очень результативный, он очень быстрыми темпами будет строить свой бизнес. Это первый вариант, как можно заработать на стартовый пакет. Далее мы рассмотрим еще два варианта. И наши потребители будут выбирать тот вариант, который удобен для них. Итак, в нашем маркетинг-плане есть два вида бонусов. Основные бонусы и дополнительные бонусы. Сегодня мы с вами рассмотрим основные бонусы и я отвечу на ваши вопросы, которые у вас возникают. И еще у меня к вам просьба, дорогие друзья, если возникают какие-то вопросы по ходу изложения материала, вы, пожалуйста, пишите в чате, я буду останавливаться, мы будем выяснять вопрос, чтобы в дальнейшем у вас не было никакого недопонимания. Итак, бонус развития. Это основный, входит в основные бонусы нашего маркетинг-плана. Основных бонусов у нас два. Бонус развития и бонусы товарооборота. Бонусов товарооборота, в свою очередь, у нас тоже два – оборотный бонус и лидерский бонус. Таким образом, получается, что основных бонусов у нас три. Один бонус развития и два бонуса товарооборота. Бонус развития – это вознаграждение, которое выплачивается за приглашение партнеров. Когда мы с вами рассматривали критерии, которые относят абсолютно все маркетинг-планы к хорошим, мы помним, да, что первым критерием является легкость вступления в бизнес. Его мы разобрали. У нас бесплатная регистрация и возможность заработать на стартовый пакет. Вторым критерием является вознаграждение за прямую продажу. Его мы тоже разобрали. У нас есть рекомендованная цена для продажи нашей продукции и цена, и цена, по которой продукцию приобретают участники нашего маркетинга. И бонус развития – это наш третье преимущество вознаграждения за приглашение партнеров. Итак, бонус развития – это вознаграждение, которое выплачивается за приглашение партнеров в глубину до 7 Поколении. Для того, чтобы получать бонус развития, необходимо выполнить активность. Это 1200 баллов, личная закупка, что эквивалентно 2400 в рублях до 10 числа текущего месяца. Почему до 10 числа? А потому что бонус развития у нас уникальный бонус и он выплачивается в режиме реального времени. Что это означает? Означает это то, что если вы пригласили партнеров до 10 числа, то 11, допустим, двух партнеров, то 11 вы увидели вознаграждение в своих личных кабинетах. А вот начиная с 11 числа вы вознаграждение видите тут же, как только прошла проплата стартового пакета. То есть в режиме реального времени. И этот бонус очень удобен для тех людей, которые только начинают заниматься сетевым маркетингом и которые испытывают какие-то финансовые трудности. Итак. Бонус развития у нас получают и потребители, и партнеры. Существуют льготные месяцы, когда не нужно делать активность, чтобы получить бонус развития. И для партнеров, а мы помним, что партнеры – это те люди, которые выкупили стартовый пакет для партнеров, Требования активности не распространяется на первые два месяца. То есть первые два месяца вы э, можете не делать активности, получать бонус развития. Но я не рекомендую вам говорить об этом сразу же нашим потенциальным партнерам. Почему? Да потому что э, требование активности не распространяется только э, на первые два месяца только по бонусу развития. А вдруг у наших людей, к которым будут присоединяться новые партнеры, пойдут и потребители, и партнеры, либо человек, который выкупил стартовый пакет, а продукта ему недостаточно, будет покупать еще продукт. И тогда наш партнер не получит по бонусу товарооборота. Об этом мы позже. Поэтому это оставляйте как, бы как преимуществом нашего маркетинга и говорите об этом в самом конце. На данном слайде представлен бонус развития для партнера. Как я уже говорила, бонус развития – это вознаграждение за приглашение партнеров в глубину до семи поколений. С первых трех поколений наши партнеры за каждый стартовый пакет получают по 500 рублей. С 4, 5, 6 и 7 поколения за каждый стартовый пакет, выкупленный в вашей структуре, вы получаете по 250 рублей. Напомню, условия бонуса, получения бонуса развития – активность до 10 числа текущего месяца. И еще есть одно условие для получения бонуса развития, начиная с 4 по 7 поколение. И это условие звучит таким образом. Это количество лично приглашенных партнеров в первом поколении. То есть тех людей, которые по вашей рекомендации пришли в нашу компанию. Тех людей, пригласили, которых пригласили лично вы, и они выкупили стартовые пакеты. И вот для того, чтобы получать с четвертого поколения, необходимо, чтобы в вашем первом поколении, то есть лично ваши люди было 5 партнеров. Эти партнеры могут прийти к вам за один день, за два, за три, неважно, за какой промежуток времени. Как только у вас будет 5 партнеров в первом поколении, вам открывается для выплаты четвертое поколение. И вы с четвертого поколения получаете по 250 рублей. Как только... Вы приглашаете партнеров дальше, и этих партнеров становится 7, то, соответственно, вам для выплаты открывается пятое поколение. открывается поколение, То есть пятого поколения вы получаете 250 рублей. Неважно за какой промежуток времени. Эти партнеры могут быть неактивны, не сделать активность в этом месяце, но они должны быть. Как только... В первом поколении у вас появляется 9 активных партнеров, вам открывается для выплат шестое поколение, то есть шестого поколения вы получаете по 250 рублей. И э, последним условием является это 11 лично приглашенных партнеров для того, чтобы вам э, по бонусу развития открылось седьмое поколение для выплаты за стартовые пакеты. И вот как раз на бонусе развития можно уже нам с вами, можно уже планировать свои действия. То есть первое, что нужно делать, когда мы решили заниматься серьезно бизнесом, это наш бизнес-план. Первое, это сделать активность до 10 числа. Но, дорогие друзья, никогда не оставляйте активность до 10 числа, а старайтесь ее делать числа до 5. -го. Почему? Почему? Ну, потому что как мы напишем, так оно и будет, и частенько мы все свои дела оставляем на последний день. Но так как мы с вами все зависим от интернета, и вдруг случится такая ситуация, что вы приглашали людей, активно работали, а произошли проблемы с интернетом, либо сбой на сервере, и получается, что вы не сможете по какой-то причине провести активность. И получается, что вы работали, а за свою работу не получите вознаграждение только из-за того, что все свои, э, э, все свои дела по, по поводу активности вы оставили на последний день. Э, или же случится какая-то ситуация внештатная, и вам срочно нужно будет уехать. Поэтому, если э, вы планируете э, бизнес, планируйте до пятого поколения. Uh, у нас вопрос, а за товарооборот мы получаем со всех поколений, невзирая, сколько человек у нас находится в нашей первой линии? Совершенно верно, Татьяна. За товарооборот мы получаем со всех поколений, uh, в зависимости от бонусов. И когда мы будем проходить, я остановлю на этом свое внимание. Итак, это первый пункт – сделать активность до 5 числа. А вот вторым пунктом будет у нас uh, – как можно быстрее пунктом в нашем плане, как можно быстрее пригласить 11 активных партнеров. Не подписать партнеров, а пригласить 11 партнеров, с которыми вы будете строить свой бизнес, которые будут идти с вами рядом рука об руку. И вот при этом условии, при выполнении активности и при э, приглашении 11 человек, чем быстрее, тем лучше, вы полностью получаете абсолютно все вознаграждения, которые предусмотрены нашим маркетинг-планом. Как я уже говорила, что бонус развития у нас получают и потребители. Потребители бонус развития, то есть бонус за стартовые пакеты, получают только с трех поколений и только в первый месяц регистрации, и только 50%. процентов. А, то есть, если мы с вами посмотрим на таблицу бонуса развития для партнеров, мы увидим, да, что потребители у нас получают только с первых трех поколений и не по 500 рублей, а по 250. Для этого потребителю в первый месяц регистрации не надо делать активность. Ведь Он будет получать по бонусу развития, если будет приглашать партнеров с трех поколений. Но это условие действует на потребителей, только в первый месяц регистрации. Дорогие друзья, это очень важно знать. Только в первый месяц регистрации. Почему? Да потому что может случиться такая ситуация, что вы даете информацию в последних числах месяца, а человек готов работать, но на данный момент испытывает определенные финансовые трудности и хочет за, за, с помощью стартового, стартовых пакетов за счет с помощью бонусов развития, с помощью приглашения партнеров в свой бизнес, заработать себе на стартовый пакет. И если, допустим, вы его зарегистрируете 27 числа, то вы оставите ему всего три дня для того, чтобы иметь возможность зарабатывать по бонусу развития в данный момент без вложений. Поэтому не торопитесь, если идет конец месяца. Вы так и говорите человеку, что в нашем маркетинг-плане предусмотрено таким образом что э, бонус развития ты можешь получать э, абсолютно без вложений, но только в первый месяц регистрации. Поэтому мне хочется, чтобы ты понял э, все преимущества нашего маркетинга. И поэтому мы с тобой сейчас уже начнем работать, а вот зарегистрируемся мы с тобой 1 числа. И тогда э, у человека есть целый месяц для того, чтобы получать вознаграждение по бонусу развития. А если он сделал товарооборот во втором месяце, то он не будет получать бонус развития? Татьяна, если потребитель, для того, чтобы потребителю получать бонус развития, а потребитель это тот человек, который бесплатно зарегистрировался на сайте, его нужно в следующий месяц после регистрации стать партнером. Потребители получают только в первый месяц регистрации. Партнеры получают каждый месяц, но при выполнении условия активности. А вот потребители только в первый месяц регистрации. Как нам заработать с помощью бонуса развития на стартовый пакет? Что такое 5550 рублей? Это 22 новых партнера. В трех поколениях умножаем на 250 рублей за каждый стартовый пакет. Но здесь надо акцент поставить, что это с трех поколений. Надо объяснить человеку, что представьте себе ситуацию, новичок только пришел, и ему нужно в первый месяц пригласить 22 новых партнеров. Эта задача не очень простая, тем более, когда человек еще только начинает свои первые шаги в бизнесе. Поэтому, а мы же знаем наш маркетинг-план, поэтому мы используем по полной наш маркетинг-план, и мы ему говорим. Но 22 партнера – это не только твои личные партнеры, это в трех поколениях. И теперь у человека кардинально меняется отношение. 22 человека ему пригласить сложновато, а вот пригласить 7 партнеров гораздо проще. И научить этих людей, как им пригласить хотя бы по одному, а в третьем поколении у одного будет 2 партнера. Тогда человек понимает, на что ему ставить акцент. А представьте ситуацию, приходит сразу 22 новых партнера. Он и так новичок, а ему надо еще заниматься их обучением одновременно. А вот когда уже 7 партнеров, тогда проще свое, планировать свое время. Допустим, 7 партнеров мы приглашаем в течение первых двух недель, а потом две недели работаем со, своим, со своими партнерами, чтобы научить их, как повторить свои действия и пригласить не 7 партнеров, а хотя бы по одному. И вот таким образом мы с вами можем заработать на стартовый пакет используя наш потрясающий бонус развития. Наш, а, наше третье преимущество ⁇ это бонус развития, вознаграждение за приглашение партнеров. А, вознаграждение за приглашение партнеров есть в разных компаниях, но а, в каких-то компаниях а, вознаграждение за приглашение партнеров выплачивают только за, за лично приглашенных партнеров, только, то есть только за первого поколения, в каких-то компаниях выплачивают с трех поколений и так далее. У нас э, наш бонус развития выплачивают в глубину до семи поколений. Надо четко понимать преимущества нашего маркетинга, особенно это важно, когда вы разговариваете с людьми, которые в сетевом бизнесе уже не первый год, которые понимают, что такое сетевой маркетинг и понимают его преимущества. Итак, а теперь мы переходим с вами к бонусам товарооборота. Стартовый пакет наши партнеры выкупают один раз для того, чтобы стать партнером. Больше никаких подтверждений у нас нет. Человек выкупает один раз стартовый пакет и становится навсегда партнером. Но наша продукция настолько востребована, что четырьмя флакончиками совершенно даже себе, это, даже себе купить этого будет мало. Продукт у нас уже широко уходит за стены нашей структуры. И у нас у наших партнеров очень много клиентов, поэтому, естественно, идет повторный товарооборот. Люди выкупают продукцию как для собственных нужд, так и для того, чтобы продать своим клиентам. И вот именно повторный товарооборот выплачивают наши бонусы товарооборота. Как я уже говорила, бонусов, бонусов товарооборота у нас два. Это оборотный бонус и лидерский бонус. Условием для получения бонусов товара оборота является активность 1200 баллов или 2400 в рублях, но до конца текущего месяца. И если вы сделали эту активность в начале, то вам уже не нужно беспокоиться о том, что вы не выполнили какие-то условия. То есть активность у нас одна, а бонусов мы получаем целых три. Один бонус развития и два бонуса товарооборота. Поэтому я рекомендую вам написать в своем плане первым пунктом ⁇ Сделать активность до 5 числа ⁇ Выполнили все условия и спокойно работаете, спокойно выезжаете туда, куда вам нужно, не беспокоясь о том, что вы можете не получить за структуру из-за того, что не выполнили активность. Итак. Оборотный бонус. Оборотный бонус ⁇ это вознаграждение за личные закупки участников вашей структуры в глубину семи поколений. За личные закупки участников вашей структуры. Считается оборотный бонус очень просто. Допустим, мы берем первое поколение, суммируем все личные закупки участников соответственно, и умножаем на 10%. Если мы, затем мы берем второе поколение, суммируем личные закупки участников, только личные, и умножаете на 7%. С третьего, четвертого и пятого поколения за личные закупки мы получаем по 4%. Из шестого и седьмого получаем по 3%. Вот и весь оборотный бонус. Он и рассказывается просто, и считается просто. А у нас вопрос, если консультант не подтвердил активность, а его, а его приглашенные подтвердили ее, сохраняется ли вышестоящему менеджеру процент от этого консультанта, или они ни на кому не начисляются? Валентина, если мы рассматриваем вариант оборотного бонуса, то здесь у нас компрессии нет, мы получаем четко по поколению. Если мы рассматриваем вариант лидерского бонуса, естественно, даже если кто-то из партнеров не подтвердил активность по структуре, все равно все, все личные закупки всех участников – поднимаются к тому человеку, от которого пошла эта структура, и я на примере прям вам покажу, на конкретной структуре покажу, как это работает. Единственный здесь минус только для консультанта, который не подтвердил активность, он не получит свои бонусы. А вот вышестоящий его менеджер, естественно, все, все получит, если под этим консультантом будут активные люди. Вознаграждение за оборотный бонус в конце месяца. Совершенно верно, Галина. Вознаграждение за, бонус, за бонусы товарооборота выплачивается по итогам расчетного периода. А расчетным периодом у нас по умолчанию календарный месяц. Соответственно, по итогам месяца в первых числах проводится просмотр структуры и расчет бонусов. В зависимости от того, какой объем выполнила структура в данном месяце. Вот поэтому здесь и выигрышно смотрится наш бонус развития, который выплачивается в режиме реального времени. А те, те компании, у которых классический маркетинг-план, такой как представлен и у нас тоже, они выплачивают вознаграждение только по итогам месяца, для того чтобы посмотреть, какой объем выполнила структура и на какой процент вышли участники этой структуры. Оборотный бонус у нас получают также и потребители. На данном слайде представлен оборотный бонус для потребителя. Но потребители оборотный бонус получают только с первых трех поколений. С первого поколения за личные закупки 10%, со второго поколения за личные закупки 7%, и с третьего поколения за личные закупки 4%. Но оборотный бонус наши потребители получают сколь угодно долго, при выполнении активности в 1200 баллов 2400 в рублях. Соответственно, если наш потребитель выполняет активность, он может спокойно строить сеть таких же потребителей, как он, и с первых трех поколений получать Бонус оборотный. Можно таким образом даже накопить себе на стартовый пакет. Это третий вариант, как можно накопить себе на стартовый пакет. Почему это важно знать? Это важно знать, потому что мы частенько, когда разговариваем с людьми, кто-то сразу принимает решение, а кому-то надо убедиться в том, что действительно тот продукт, о котором ему говорили на презентации, так хорош и он работает. Соответственно, ему нужно для этого какое-то время. Время. А сколько таких ситуаций было, когда люди приходили в сетевой маркетинг, когда вы купали продукты на большую стоимость и потом не знали, куда эти продукты деть, либо он им вообще не нравился, и были даже такие ситуации, что этот продукт им был не нужен. У нас именно тот легкий вход, который позволяет абсолютно любому человеку с абсолютно разным складом ума принимать решения уже не основываясь на какие-то сиюминутные реакции, а принимать более серьезные решения, основываясь на том, что продукт действительно работает, а это только произойдет, когда наш потребитель получит результат. И соответственно вы уже как наставник этого потребителя, вы будете его мотивировать на покупку стартового пакета показывая ему, какие он возможности бы имел и сколько бы доход, какой бы у него был, если бы он был не в статусе потребителя, а в статусе партнера. Как участник маркетинга не потребитель, а партнер. И, соответственно, на этой, на этой разнице, а если человек уже попробовал продукт, получил результат, он спокойно выкупит стартовый пакет и будет активно работать дальше и с вами. Татьяна Петренко. Но большой плюс, что у нас действует накопительная система баллов. В других компаниях баллы теряются и начинаешь все заново. Совершенно верно, Татьяна. Сейчас мы с вами и как раз рассмотрим э, и наш лидерский бонус. Сейчас я верну слайд. И наш лидерский бонус, и рассмотрим нашу накопительную систему для достижения статуса и ставки. И рассмотрим по структуре, как работают наши бонусы, чтобы вам было наглядно и на примере было понятно, какие вознаграждения за что у нас получают. Итак, следующим бонусом товарооборота является лидерский бонус. Лидерский бонус ⁇ это вознаграждение процентах от суммы группового объема участников вашей структуры первого поколения берется групповой объем участника вашего первого поколения и умножается на разницу в ставках в вашей ставке и ставке этого участника и сейчас мы с вами рассмотрим как это Делается. На данном слайде представлена таблица. Эта таблица и отражает начисления в лидерском бонусе. Здесь нам надо с вами разобрать несколько определений. Что такое накопительный групповой объем, что такое групповой объем и что такое ставка. Давайте начнем с накопительного группового объема. Накопительный групповой объем – это абсолютно все ваши закупки – с момента регистрации в компании «Оклон» по настоящий момент. Плюс в накопительный групповой объем идет за каждый стартовый пакет, выкупленный в вашей структуре, 2400 квалификационных баллов, благодаря которым можно быстро продвигаться по нашей карьерной лестнице и достигать новых результатов и, соответственно, совершенно других доходов. Накопительный групповой объем, квалификационные баллы за стартовые пакеты начисляются вне зависимости от поколений. Если вы помните, когда мы рассматривали с вами бонус развития, мы с вами говорили о том, что бонус развития – это вознаграждение за стартовые пакеты, выплачиваемое в глубину… До семи поколений. А вот квалификационные баллы начисляются абсолютно со всей глубины. И бывают такие ситуации, что человек, новичок, э вот сложилось так, э пригласил свою структуру сетевика, и у того растет быстро его структура, и это дает новичку возможность Зарабатывать хорошие вознаграждения и при этом больше времени уделять построению своей первой линии, приглашению людей. Но у него уже будет совершенно другой статус. Итак, когда человек стал партнером, потребитель у нас стал партнером, соответственно, пока его накопительно-групповой объем будет меньше 25 тысяч баллов, его ставка ноль и э, статуса у него пока нет, он участник маркетинга. Как только накопительный групповой объем станет 25 тысяч баллов, э, нашему партнеру присваивается статус «консультант» и ставка в 6%. Что такое ставка в 6%? А именно 6% наши консультанты получают за личные закупки, 6% наши консультанты получаются с группового объема своих участников, которые еще не достигли статуса консультанта. И э, как только накопительный групповой объем станет 100 тысяч баллов, вы сразу поднимаетесь по карьерной лестнице, вам присваивается статус менеджера, ставка 9%. И с этого момента, э, с личного объема, вы уже получаете 9%. И все эти э, статусы, 9%, и все эти статусы и ставки по мере продвижения по накопительному групповому объему, а это желтеньким цветом, они, соответственно, закрепляются за вами. И никогда уже ниже этой ставки вы получать не будете. Давайте же разберем. Смотрите вот на примере, что такое 25 тысяч баллов. А 25 тысяч баллов вроде как бы самому сделать не так просто. А если мы разобьем 25 тысяч баллов на э, количество стартовых пакетов, получаются очень интересные цифры. Допустим, э, наш партнер новенький пригласил в первую линию трех человек за неделю и э, сделал так, чтобы люди повторили его действия. Соответственно, у него во второй э, линии, на следующей неделе как минимум три партнера они пригласили хотя бы по одному. И э, он их также обучил свою вторую линию, как научить первую, для того, чтобы они повторили его действия. И в третье поколение у него появилось еще три человека. В конечном итоге в структуре 10, 9 партнеров плюс э, стартовый пакет Ивана, 10 стартовых пакетов в структуре мы умножаем на 20. На 2400 квалификационных баллов получаем 24000, плюс Иван делает активность, чтобы получить данное вознаграждение бонус развития. Соответственно, вот они 25200 баллов. То есть данным примером я хотела привести, что у нас продвижение по карьерной лестнице идет довольно-таки быстро и не забывайте дорогие друзья что на начальном этапе до да, участника нет вообще ставки у консультанта всего 6 процентов но не забывайте что в этот же момент за тот же объем наши партнеры получают же еще и оборотный бонус то есть бонусов товарооборота у нас два а товарооборот один и компания фактически выплачивает за один и тот же объем дважды это специально, сделало, это специально сделано для того, чтобы мы с вами могли быстро продвигаться по карьерной лестнице и при этом зарабатывать деньги. Итак, статус менеджера – это 25 человек, да? 20 человек по 2400, плюс стартовый пакет самого менеджера. То есть знание нашего маркетинг-плана дает вам возможность планировать свою структуру. Кто-то работает на приглашении партнеров, кто-то работает на продажах, каждый работает в своем темпе и как он себе распланировал. И вот таким образом идет продвижение по карьерной лестнице. Как только мы... Наш накопительный групповой объем становится 750 тысяч баллов, то соответственно ваша процентная ставка составляет 15% и вам присваивается статус директора. И статус директора закрепляется за вами навечно, какие бы низкие товарообороты в каком бы из месяцев не были. Дорогие друзья, как только вы достигли до статуса директора, никогда меньше 15% вы получать не будете. То есть 15% с личного объема, а со своей структуры, соответственно, разницу в ставках каким образом партнер должен подтверждать активность. Для того, чтобы подтвердить активность, очень хороший вопрос, спасибо, необходимо выкупить продукцию на складе. Если в вашем городе есть склад, вы можете прийти туда, достаточно купить два флакончика флуоревита, и, соответственно, вы выполняете активность либо же купить э, нашу потрясающую косметику, вы также выполняете активность. Но необходимо, чтобы э, эта сумма была 2400 рублей, то есть покупка на сумму 2400 рублей. И самое интересное, что если вы, вы можете э, э, раздробить эту покупку, то есть купите первого числа один флакончик, третьего числа второй флакончик, Соответственно, также накопительно у вас будет эта активность 1200. Главное сделать ее до 10 числа, и вы свою активность выполнили. Если в вашем городе нет сервисного центра, то вам надо созвониться с тем человеком, который вас пригласил, с наставниками и решить вопросы доставки продукта в ваш город. То есть тот человек, который вас подписал, пригласил в бизнес, он несет за вас ответственность. И вы должны не стесняться задавать ему вопросы, писать, звонить ему, чтобы он решал те вопросы, которые связаны с развитием его же структуры. Поймите, он заинтересован в вашем развитии, потому что это, ваш, это его структура. И чем больше товарооборот у вас, чем больше вознаграждения у вас, соответственно, тем больше и товарооборот у вашего наставника, и соответственно, тем больше у у него вознаграждение. В этом и плюс сетевого маркетинга. Здесь наши партнеры, те, которые ведут честный и хороший бизнес, они кровно заинтересованы в том, чтобы их партнеры, которых они пригласили, зарабатывали деньги. В традиционном бизнесе, вы знаете, такого нет. Тут каждый пытается кого-то съесть для того, чтобы выжить на рынке. А вот в сетевом маркетинге все наоборот. И вот здесь Рулева Светлана написала про тобольский склад. Светлана, у меня к вам огромная просьба. В данных чатах мы в данных на данных вебинарах мы занимаемся обучением. Зайдите, пожалуйста, на в личный кабинет, там есть обратная связь, напишите, пожалуйста, на почту все то, с чем вы столкнулись. Но желательно, чтобы это было с каким-то подтверждением, что действительно было зафиксировано нарушение на складе. К сожалению, зачастую происходит так, что люди потом, тех, которые переподписали, они начинают скрываться, и это только вы знаете, а с другой стороны обратная связь. На вебинарах просто мы данных вещей не решаем, но компания реагирует на все звонки и, собирая определенную информацию собирая определенную информацию, будет принимать решение. Но для этого надо все подробно расписать. К сожалению, да, встречаются не совсем честные люди, как со стороны складодержателей, так и со стороны сетевиков, поэтому если вы столкнулись с такой проблемой, надо ее как можно подробнее описать и, пожалуйста, на, на почту, которая указана э, на нашем, э, в наших личных кабинетах, либо через обратную связь. Итак, после статуса директора, как я уже сказала, у нас с вами фиксируется ставка в 15% и статус директора. И вот после статуса директора мы забываем с вами, что такое накопительный групповой объем. Потому что с этого момента, с момента перехода вами на статус директора, на вашу ставку и на ваш статус влияет только групповой объем, который ваша структура набрала в течение текущего месяца, то есть теперь уже влияет только групповой объем. Смотрите, вы в статусе директора, ваша ставка 15%. Если ваша структура за следующий месяц набрала более 100 тысяч рублей группового объема без учета стартовых пакетов, то ваша ставка становится 18% и вам присваивается статус директора первого ранга. Но если по какой-то причине, летние месяцы, периоды отпусков и так далее, ваш товарооборот составил 50 тысяч, вы все равно остаетесь на статусе директора и все равно не теряете свою ставку в 15%. Как только вы достигли этой ставки, ее подтверждать уже нигде не нужно, и вы всегда ее сохраните за собой. А вот повышающие ставки вы будете зарабатывать в зависимости от тех объемов, которые выполнила ваша структура в течение текущего месяца. Месяца, в течение календарного месяца, в течение отчетного периода. И вот давайте мы с вами немножечко рассмотрим пример. Смотрите, вот здесь у нас представлен Иван, да, который начал строить структуру. И вот таким образом распределились у него стартовые пакеты в структуре. В первом поколении он пригласил двух человек, и люди у него стали партнерами, выкупили стартовые пакеты. То есть первого поколения Иван... По бонусу развития получает одну тысячу рублей. 500 рублей с партнера номер 2 и 500 рублей с партнера номер 4. Во втором поколении у Ивана появился партнер номер 6. Благодаря партнеру номер 1 он выкупил стартовый пакет и стал партнером. Соответственно, вы со второго поколения также получите 500 рублей. А вот в третьем поколении у вас уже три новых партнера номер 12, 15 и 16. Соответственно, по бонусу развития вы получите с трех поколений, с третьего поколения 3 умножено на 500-1500 рублей. Дальше мы смотрим, мы помним с вами, что начиная с четвертого поколения у нас существует еще одно условие для получения бонуса развития, а именно количество лично приглашенных партнеров. Считаем, у нашего Ивана лично приглашенных партнеров в первом поколении 5. Соответственно, для Ивана открывается бонус развития в глубину до четвертого поколения. Из четырех стартовых пакетов он получит в четвертом поколении по 250 рублей. Вот таким образом будет выглядеть бонус развития Ивана на представленном слайде. А вот если бы у Ивана было партнеров 11 то бонус развития его бы составил 6500 рублей. То есть так как у Ивана 5 партнеров, он получает только с 4 поколений бонус развития. А если бы было 11, то и с 5, 6, 7 тоже. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, когда вы рассматриваете свой маркетинг-план, когда вы рассчитываете свои вознаграждения и когда вы помогаете рассчитывать своим партнерам. Итак, Иван у нас э, еще помимо того, что э, он работал на приглашение партнеров, соответственно, Иван строит бизнес полностью использует все преимущества нашего маркетинг-плана. То есть он рекомендует и настраивает своих партнеров на то, чтобы они не просто выкупали стартовые пакеты, и зарабатывали на бонусе развития, а зарабатывали абсолютно во всех направлениях. И Иван своих партнеров мотивирует на то, чтобы они делали активность. Соответственно, вот таким образом у Ивана структура. Посмотрите, вот партнер номер один. Видите, у него в структуре вот эта вся его веточка. И групповой объем партнера номер один составляет каждая личная закупка его. Партнеров. А если мы с вами будем внимательно, увидим, что вот партнер 17 ничего не брал, партнер 23 ничего не брал, поэтому с оборотного бонуса Иван у нас не получит за этого партнера, потому что нет, ой, партнер 23 брал, извините, партнер 27. А вот с лидерского бонуса, несмотря на то, что партнер номер 17 не сделал активность, все равно от него пошли все эти люди и групповой объем у этого партнера будет Сумма всех личных закупок, ниже стоящих под ним людей. И, и это, соответственно, все поднимается к партнеру номер один. Вот здесь и есть правило нашей компрессии. То есть никакой балл, ни с какой глубины у нас не теряется. Все, что вы заработали, все поднимается к вашим партнерам вашего первого поколения, и по нему выплачивается лидерский бонус. А оборотный бонус выплачивается только с 7 поколений. И мы взяли просто, вот давайте возьмем первое поколение. У партнера номер 1 тысячи, у партнера номер 2 5000, у партнера номер 3 5, у партнера номер 4 10 тысяч и у партнера номер 5 10 тысяч баллов. Мы берем с вами, суммируем все личные закупки и умножаем на 10%. Затем также смотрим на второе поколение, и умножаем на 7%. И так далее до седьмого поколения. Берем все личные закупки и умножаем на те проценты, которые соответствуют этому поколению. И вот при таком раскладе Иван в оборотном бонусе у нас зарабатывает 12 510 рублей. Но эта же самая структура Ивану сделала и групповой объем. Я специально убрала со слайда структуру для того, чтобы вас не путать. Вот здесь нам не важен, какой личный объем у партнера номер один, потому что его личный объем входит в групповой. И мы считаем лидерский бонус именно по групповому объему. Мы берем групповой объем партнера номер один и умножаем разницу в ставках. У нашего Ивана ставка 12%, у партнера с групповым объемом 100 тысяч валов 9%. соответственно. 100 тысяч баллов мы умножаем на разницу в ставке, получаем 3 рублей. И так далее по всем партнерам в зависимости от того, какие у них групповые объемы, какие у них ставки. И кроме того, в лидерский бонус входит вознаграждение за личный объем. Иван у нас сделал 10 тысяч баллов, соответственно, его ставка составляет по таблице 12, и мы, Иван у нас заработал 1200 баллов. За личный объем. Итого, та же самая структура э, заработала, тот же самый объем заработал Ивану еще 13 350 рублей. Это очень важно, особенно на начальном этапе, потому что люди... Когда только приходит сетевой маркетинг, если берется только классический маркетинг план, они э, начинают зарабатывать деньги довольно-таки поздно, некоторые разочаровываются и уходят. Важно, основная причина, почему люди уходят из, из сетевого маркетинга, это они не зарабатывают тех вознаграждений, которые есть. Поэтому важно нам с вами... Э, Четко знать наш маркетинг и показывать преимущества нашего маркетинга, чем же наш маркетинг лучше того, что предлагается на рынке, почему именно мы работаем с нашей компанией. И с нашими объемами. Татьяна, нет, десять тысяч баллов это не накопленные баллы. Мы забываем про накопленные баллы, про накопительные баллы, когда мы разговариваем с вами о бонусах товара оборота. Я и специально пометила здесь ГО, групповой объем, но не поставила НГО, чтобы не грузить, не грузить новичков цифрами. Мы здесь в оборотном бонусе и в лидерском бонусе мы зарабатываем только с группового объема, который структура набрала повторными закупками, то есть без учета стартовых пакетов. А накопительные баллы влияют только на ставку наших партнеров. Это два разных вида вознаграждения, и вы четко должны ориентироваться в этом. То есть, когда мы с вами говорим по бонусу развития, мы берем в расчет стартовые пакеты, а когда мы говорим уже о бонусах товарооборота, мы берем только оборот, тот, который структура сделала в течение текущего месяца. И таким образом наш Иван заработал за месяц 35 860 рублей. При условии того, что Иван пригласил 5 партнеров в свою первую линию и мотивировал своих людей заниматься полностью бизнесом. В связи с тем, что Иван у нас сделал, выполнил объем в 10 тысяч баллов, здесь мы видим, да, соответственно, Иван у нас зарабатывал на всем, чем можно заработать, то есть по бонусу развития, по оборотному бонусу, по лидерскому бонусу и, соответственно, прямые продажи. С каждого флакончика наш Иван получал 6 тысяч рублей, ой, 600 рублей, извините. Соответственно, его доход за прямые продажи составил 6000 рублей. Мы все равно даем информацию, так давайте информацию давать правильно. Давайте правильно объяснять всю систему сетевого маркетинга, чтобы не было разочарования у людей, чтобы люди понимали, что эта оточенная годами система четко работает. И в этой системе может заработать абсолютно любой человек, независимо от образования, от возраста, от пола, независимо от вероисповедания, независимо ни от чего. Итак, Вебинар наш подходит к концу. У нас еще есть три минутки, и я могу ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Пожалуйста, смотрите, рассчитывайте свою структуру, сравнивайте. У вас в личных кабинетах расписано все, расписаны какие вознаграждения, за что вы получаете. Поэтому у вас есть возможность с чем сравнить. Приходите на вебинары, если возникают какие-то вопросы. Пишите на почту, если возникает какое-то непонимание. И либо вы не видите какого-то вознаграждения, будем разбираться и соответственно выяснять, либо объяснить, где это вознаграждение у нас все-таки есть. Если вопросов у вас нет, я хочу поблагодарить вас, что вы были на вебинаре. Значит, продажи также важны для получения бонусов и накопления баллов. Татьяна, продажи важны в первую очередь для того, чтобы бизнес развивался разносторонне. Естественно, чем больше вы продаете, тем быстрее у вас накапливаются баллы, тем больше вы получаете бонусы. Естественно. Единственное, что продавать надо правильно, надо правильно давать информацию людям. Поэтому я говорю, что когда вы только общаетесь с человеком, вы говорите, что стоимость нашей продукции 1800. А вот если, если вы хотите какие-то преимущества, не говорите сразу скидка. Нужно зарегистрироваться бесплатно на сайте. И когда вас человек спрашивает, а Какие это преимущества? Вот тогда и рассказывайте, что это скидка на продукт и так далее. То есть вы начинаете рассказывать не тогда, когда вы хотите рассказывать и, и хотите прям дать побольше информации. Вы начинаете рассказывать тогда, когда появляется интерес у вашего потенциального партнера, либо по вашего потенциального потребителя. Благодарю вас за то, что вы присутствовали на слайде, ой, на слайде, извините, на вебинаре. Хочу пожелать вам огромных успехов,